здравствуйте дорогие друзья рада вас приветствовать на нашем виноградном канале зовут меня светлана как-то очень незаметно пролетело лето осень стучится в двери и мы с вами обсуждаем план работ на винограднике на сентябрь самое основное что нас ждет в сентябре это конечно же финишная прямая под названием битва за урожай с одной стороны в сентябре, ну во всяком случае в нашем регионе мы собираем большинство урожаев. А с другой стороны, сезон достаточно сложный и сейчас у нас действительно прям вот битва за этот самый урожай, за свои труды. В первую очередь нам надо защитить виноград от осы от птиц. Вроде бы у вас не так уж и много в этом году, но тем не менее ягоду они так неплохо подъедают. И чем они опасны? Даже не тем, что они съедят ягоду. Вот у меня ландонуара не ели. Они просто съедали всю полностью ягоду, оставалась одна шкурка. Это не страшно. Страшно, когда они подкусали, а потом эта ягода начинает загниваться, заражает остальные. Вот это плохо. С птицами то же самое, ягодки пока на них прилетели осы, следовательно, тоже проблема. Что мы можем делать в таком случае? Но ну, от птиц это сетка, а то с сеткой не поможет, а то с либо мы ставим отраву. Но тоже пока она подействует, не всегда это может быть эффективно. Конечно, самое эффективное средство АТОС это одевать защитные мешочки. Вот такие, как здесь. Такие мешочки я шью сама под размер своих гроздей. Часть из них сшита из самого тонкого спанбонда, а часть из старых занавесок тогда они воздухопроницаемы и конечно мешочки должны быть гораздо больше по размеру, чем сами грозди в таком случае там нормальное проветривание и риск загнивания гораздо меньше. Еще в нашем регионе сейчас идут проливные дожди вот уже несколько дней. Дождь идет и идет и идет, да, на пару часов прекратится, потом опять, потом опять чуть прекратится, опять. То есть осадков выпало я уже не знаю сколько норм. И, конечно, ягода трещит. Да, я вам показывала после проливного э, дождя, тоже очень сильного, очень обильного ягоду, наверное, недели полторы-две назад. Там было все более-менее. Э, но сейчас вот после этих затяжных дождей тоже кое-что потрещало. Так, например, есть единичный треск на зигиребе, и если мы оставим такую ягоду, то очень быстро вся грозь загниет. Поэтому оставлять их ни в коем случае нельзя, надо вырезать. Что с ней делать? Можно смотреть по... Смотрите, сама трещинка она еще не замнела, то есть ягода нормальная. Если там достаточно сахара, достаточно вкуса, то такие ягоды можно переработать на сок, а потом, например, сделать из них какой-нибудь луком или черхилу. Про эти вещи я вам как-нибудь расскажу отдельно. Ну, конечно, если ягода еще не набрала своих кондиций, она еще кислая, она еще не набрала аромата, то такие ягоды мы просто выбрасываем. И точно так же, если, например, ягода загнившие, ягоды поврежденные. Сейчас нам тоже их надо убрать, чтобы они не заражали ягоды остальные. Что касается обработок от гнили, если виноград вот-вот должен созреть, мы уже, в принципе, можем его понемножку кушать, то, конечно, никакие обработки особо мы применить не можем. Можно посмотреть какие-то народные средства, Насколько я помню, может быть, марганцовка при этом помогает. Но я ничего уже сейчас не использую. Мне, наверное, более-менее повезло. Треск не такой большой, поэтому как бы, я ничего делать не буду. А также в сентябре мы с вами работаем на вызревание виноградной лозы. Конечно, если у нас и так лоза хорошо вызревает, ну вот, например, лоза узелги. Видите, там стоит штатив, то есть понимаете, что это приблизительно метра полтора. Здесь уже лоза коричневая, то, конечно, в таком случае ничего абсолютно делать не нужно. Если же у вас лоза совсем зеленая, а вы при этом еще ничего не делали, то самое время заняться тем, чтобы помочь виноградной лозе вызреть. Если уже что-то делали, но пока еще эффект не очень яркий, не очень заметный, то продолжаем это делать. А также ведем профилактическую борьбу с заболеваниями. Понятно, на плодоносящих кустах, если все более-менее нормально, значит все более-менее нормально. Если плодоносящие кусты болеют, смотрим, какие средства мы можем применить именно на кустах с урожаем. Ну а, конечно, после съема урожая обязательно... Если кусты болели, проводим такую прям вот искореняющую, хорошую обработку. Берем тяжелую артиллерию, средства, которые хорошо работают и на профилактику, и на лечение, и обязательно их используем. Вот тогда мы уже не боимся ни применения системных препаратов, ничего, потому что если куст был больной, он на зиму уходит очень ослабленным. И поэтому нам надо максимально постараться убить эту инфекцию. Ну, если у вас все хорошо было, значит все хорошо, и вам в принципе таких мероприятий можно особенно не делать, но профилактическую обработку какую-то после съема урожая все равно я рекомендую провести. Вот основной план работ, который предстоит нам в сентябре. Ну, конечно, самое приятное из этого всего, это съем урожая. Я вам желаю, чтобы он у вас максимально сохранился и чтобы вы получили